Так, скважина номер 2, 10 марта. Скважина у нас получается номер 8. Вячеслав копает лунки. Земля уже нормально ну, отошла. Какая ну, замороженная. замороженная. Замор... Вон лед. Вот лед первые и что, скважины там были. Там было б... ну, да. замороженное. А здесь.. Ну первый мы с тобой делали в доме, так что не обманываем. Не-не, ну, первую, я говорю, первую я скважину там. Третья или какая-то четвертая, кажется. Там долбили мы от души и ломиками. Ага. Александр, а Александр включающий. Ага вижу лед. Лед, лед, лед. лед. Начало бурения. Оп-оп. Красота. Мороженое, мороженое. да, на солнце. 750 пробурили, пошел песочек. Сейчас посмотрим, как будет труба залетать. тихо тихо Тихо-тихо-тихо. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла труба. Здесь глубоко бурить нельзя. Мы в районном центре, поселок городского типа Ольховка. Волгоградской области. Недалеко Камышин, Петровал, а дальше Саратов. Недалеко. Покажи, где. Уже <связывается> нормально. Да. Должен, вот, такой... Ну, стою. видишь? Сейчас, конечно, у меня такие сомнения какие-то небольшие возникают. Какой метраж пошел? Девять будет. Девять будет? Глина. Глина. Вот водоубор. Я. Я черт, знаю, знаю, знаю, а, зеркало какое здесь? Зеркало какое? Здесь зеркало. Базал, где хвост. А, метр? Конечно. А Молодец, что ты? Ну, а что вы такая глина будете скрывать? Я не знаю, Саш, зачем они? Да, неси, смотри. Ну, Но нормально, в песок тебе Посмотри на него, скажите. Не, я ну, я как а обычно. Как... делится на них на всех одна. Как только трубы достаешь, сразу телефонный звонок какой-то. Так, обсадка. Ответственный момент. Вячеслав. Пошел, пошел, пошел. Метка, смотри, метка. А, метка 10 метров. Тихо, тихо, тихо. Ты в глину ушел. Да ты в глину ушел, вы глину пробурили. Ну вот метка 10 метров. Вот, что? Отмель. вообще должно быть. Ну вот дальше пробурили. 10 минус 2, 8 метров. Все. Приподняли, все правильно. Поначалу песок пошло. 8 ровно. 8 метров, нормально. 8 ровно остается. Компрессором прокачали, водой прокачали. Собираем станцию. Привезли с собой. Оп, Тайфун. 10, 10 500, да? А, вот Тайфун. Отсоединяем. Отсоединяем. Оп. хорошо до зеркала здесь метр на полтора, если не меньше. Сейчас А домой у нас кому-то откручишь, другому лучше. Ага. и домой занесу. Сейчас, так, промыл Так, накрыл, закрыл, быстро Чтобы не остановить. О, макор. сразу грязная пошла, да. Сначала шла та вода, которую мы прокачивали, чистая, а сейчас грязная пошла.